Ежегодное послание президента. Какую инициативу Казанского федерального университета поддержали? Не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков. Такого у нас еще никогда не было. Итоги Всероссийского ежегодного форума Russian PR Week. Форум был насыщенный. Такого еще у нас никогда не было, потому что зарегистрировали большое количество человек. Летом 2023 года в КФУ пройдет Международный конгресс лингвистов. Какая работа уже организована по этому направлению? В 2023 году наш Казанский федеральный университет посетят авторитетные лингвисты. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Надежда Дик. Сегодня свой юбилей отмечает заведующий кафедрой медицинской физики Казанского федерального университета Аганов Альберт Вартанович. Поздравляем с 80-летием! Желаем жизненной энергии для реализации всех поставленных задач. К главным новостям. Сегодня состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно, что была обозначена тема, затронутая еще в январе на прямой связи со студентами Казанского Федерального Университета и лидера страны. Ценно, что президент не забыл этот вопрос. Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Для университетского сообщества это особенно ценно, что мысль о технопарках не была забыта. Мы как студенты, в частности я студентка института физики, считаем, что для развитие инженерного направления в нашей стране и поддержки университетов. Нам необходимы такие технопарки, где бы студенты могли объединяться и создавать совместные проекты. Напомним, эта тема была затронута в Татьянин день 25 января 2021 года, когда Владимир Путин проводил встречу со студентами России. Тогда студентка первого курса магистратуры Института физики Казанского федерального университета Ангелина Спиридонова выступила с вопросом о поддержке студенческих технопарков. В связи с этим у меня вопрос, возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства. Такой э, способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, ну, чрезвычайно важен и, и, и очень интересен. Как, как опыт. Но вот то, о чем вы сказали, это отдельная тема. Это нужно отдельно посмотреть, посчитать, в том числе эффективность и материальные затраты. Но, но само по себе, сам по себе опыт хороший. Посмотрим. Спасибо. Спасибо за то, что дали. Ну, подбросили такую идею. Во время же ежегодного послания федеральному собранию Владимир Путин также заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотный проект. Кроме того, откроется 45 тысяч бюджетных мест в российских вузах в ближайшие несколько лет. Также до 2024 года на гражданские научные исследования будет направлено 1 триллион 630 миллиардов рублей. Илья Андреев, Универньюз. Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших вузов мира. О том, по каким трем целям КФУ поднялся в рейтингах Times High Education по направлению Impact Rankings 2021, расскажем в нашем следующем сюжете. В рейтинге Times Higher Education, посвященном реализации целей устойчивого развития ООН, The University Impact Rankings, Казанский университет участвует с 2019 года. Мы все три года старались активно участвовать в этом мероприятии, потому что это очень важно не только для пропаганды того, что мы делаем, а для того, чтобы со соизмерить и посмотреть, насколько те приоритеты и те направления, в которых мы выбрали для себя в качестве опорных, насколько они соответствуют глобальным задачам и какой вклад мы вносим в развитие не только региона, который понятен, страны, но также в общие, это в общие ценности. Сейчас Казанский университет занимает строчку 201-300, но при этом совокупный балл увеличился практически на 10% и составляет 76,5%, а также по количеству вхождения в топ-100 по разным направлениям в ВУЗ на втором месте в стране. В первую очередь, это цель четвертая, это качественное образование, но я думаю, что это понятно. Потому что уже на протяжении последних семи лет планомерно и устойчиво, вернее, системно мы занимаемся над развитием этой компетенции, и поэтому есть движение в соответствующих предметных рейтингах. И вот сейчас это нашло отражение и в этих оценках. Также ВУЗ занял 97 место по реализации целей устойчивого развития ООН «Достойная работа и экономический рост». 75 место по реализации цели устойчивого развития ООН, по ООН «Построение миролюбивого и открытого общества». Сейчас ведется работа над новой программой. Марат Сафиуллин подчеркнул, что приветствуются и новые прорывные проекты и пригласил к сотрудничеству. Энджима Небаева, Виолетта Басова, Универньюс.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 Конгресс пройдет в Казанском университете с 25 июня по 2 июля 2023 года. Диана Шлинкова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Завершился всероссийский ежегодно образовательный форум Russian PR Week, который проходил с 19 по 21 апреля в Казани. По традиции, площадкой для проведения стал актовый зал Института экономики и управления финансов Казанского федерального университета. Смотрим. Образовательный форум Russian PR Week – это масштабное мероприятие для студентов, которое на одной площадке собирает молодых специалистов, преподавателей и профессионалов. В течение трех дней топовые спикеры из Москвы, Питера и Казани делились опытом работы в СМИ и креативной индустрии. Форум был насыщенный, такого еще у нас никогда не было, потому что зарегистрировали большое количество человек. Все были распределены на каждый день. В совокупности 700 человек у нас присутствовало. И чтобы поместить всех в зал и дать возможность всем познакомиться со спикерами, послушать какую-то информацию, мы решили разбить их на несколько дней. На форуме можно было принять участие в Олимпиаде по рекламе, маркетингу и пиар, а также в интеллектуальной игре «Реквизит». Каждый день у нас было по 4 спикера, очень насыщенная программа в этом году. Мы, в принципе, рады, что так произошло. Потому что хотелось вместить как можно больше информации, познакомить ребят с как можно большим количеством классных спикеров, которые у нас приезжают из Москвы. Елизавета Никитина, Ленардо Лицьяров, Универ -Ньюс. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!